Всем огромный привет! Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях на канале. Хочу приготовить золотое молоко на основе молока и куркумы. Я уверена, вы знаете о чудесных свойствах куркумы. Эта пряность очень полезная, она обладает и антиоксидантными свойствами, и противовоспалительными. Она помогает изжигать жиры и продлевать молодость. В общем, там много всего полезного. Я думаю, всю информацию можно без проблем найти в интернете. Ну, а я хочу вам показать напиток, который можно с ней приготовить. Для начала я наливаю приблизительно стакан молока в ковшик и буду добавлять сюда черный молотый перец. Так как куркумин плохо усваивается без алкалоида пиперина, который повышает его усвояемость практически до 1000% и содержится он именно в черном перце. Купила попробовать вот такую смесь для приготовления куркума-алаты и что вам могу сказать, наверное я бы лучше купила отдельно куркуму. Так как здесь есть уже сразу добавки в составе. На первом месте идет куркума, затем кардамон, имбирь, корица и душистый перец. А вот черного перца здесь, к сожалению, нету. И душистый перец я вот не очень в напитках люблю. Я бы лучше предпочла, чтобы его здесь не было. Поэтому в следующий раз я куплю просто куркуму. Дальше ковшик с молоком я ставлю на огонь. И начинаю при постоянном помешивании подогревать до тех пор, пока смесь практически не закипит. Как только появятся пузырьки, я отключу. И так как куркума не имеет явно выраженного вкуса, то обычно к ней добавляют другие пряности. Чаще всего это кардамон, имбирь и корица. Ну и конечно не забывайте про черный молотый перец. И конечно лучше, если он свежесмолотый. Также коровье молоко можно при желании заменить растительным, и вкуснее всего это будет на кокосовом молоке, либо кокосовое молоко, разведенное с водой. Тут уже смотрите по своему вкусу. В качестве подсластителя можно использовать различные сиропы, можно использовать мед, ну и можно, например, сахар. Если вы будете добавлять сахар, это можно сделать сразу вместе с пряностями. Ну а если вы будете добавлять мед, то это лучше сделать уже после того, когда смесь немножко остынет. И так как куркумин жирорастворимое вещество, то для его лучшего усвоения необходимо добавить какой-либо жир. Я буду использовать кокосовое масло, но можно также добавить, например, топленое сливочное масло. И я добавляю где-то четверть чайной ложки кокосового масла. У меня это не нерафинированное, то есть будет еще дополнительно привкус кокоса. Ну и для того, чтобы все лучше соединилось и все вкусы смешались, я буду использовать венчик. Можно сделать это любым капучинатором. Можно просто, например, перелить в шейкер и очень тщательно потрясти. И тогда смесь получится обогащенная как бы кислородом, такая более воздушная и так вкуснее. Теперь переливаю все в высокий стеклянный стакан. И решила сверху добавить еще немножко маршмеллоу, у меня такие маленькие. А сам напиток у меня без добавления какого-либо подсластителя. Попробуйте приготовить, я надеюсь вам понравится. И на вкус напиток получается на самом деле согревающим за счет пряностей, немножко жгучим. Но мне кажется, вот такой прохладный порой в целях профилактики заболеваний, в целях улучшения и повышения иммунитета, да и в целом для поднятия настроения, мне кажется, очень даже неплохой вариант на замену тому же чаю-кофе. Желаю вам отличного настроения, светлых мыслей. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и до новых встреч!